На самом деле я э, понимаю, что в этой аудитории есть люди, которые больше меня, имеют стаж использования продукта, э, понимание более глубокое, потому что здесь есть врачи, давайте им поаплодируем аплоди особенно, потому что э, это люди, которые, э, ну, скажем так, мы с вами, которые не врачи, часто хотим на них все сгрузить ответственность за наше там все нездоровье, а вот, а как Алексей сегодня сказал, да, вы увидели, что 10%, 10% надо ждать от них, да, остальное зависит от нас с вами. Поэтому э, удивительно, просто, легко, доступно можно работать с нашим продуктом, и у нас есть потрясающие ресурсы. Если вы сегодня, кто был на нашем сайте продуктовом, ру. Вы знаете, я увидела его преобразование, да, мы три года всего кушаем, продукт занимаемся, я увидела его преобразование, я понимаю, как легко сегодня человеку, который только пришел, иметь весь инструмент. Там все написано о качестве, там есть все сертификаты, реальные и нереальные, которые вы видели, не видели и так далее, там все лицензии и так далее, все документы собраны, там вы все можете прочитать о качестве, все просмотреть. Вы можете открыть по любому продукту, прочитать аннотации. Более того, там потрясающие статьи, написанные умными людьми, приумными, приумными, приумными. Поэтому не бойтесь встречать и кормить ли умных людей там среди вашего окружения, потому что там они могут все найти ответы. Да? То есть расширенная информация есть. Уникальное тестирование сегодня можно произвести на нашем сайте. В первую очередь оно нужно для нас, любимых, потому что ну, это именно мы пришли, и начали кушать продукт, чтобы быть здоровыми. Да, поэтому периодически тестируйте себя, смотрите, потому что мы иногда тоже не обращаем на себя внимания, там, не позволяем кушать какой-то продукт. Поэтому это нужно нам, да, чтобы там посмотреть, иногда взглянуть, позволить себе что-то из продукта, просто сделать анализ. Потому что, как сказали Алексей, не так часто мы пользуемся услугами врачей, а врачам за, 20, за 12 минут отведенных нам, не, не протестировать весь организм. Да? Поэтому используйте этот инструмент. И... А, получается, когда мы с вами можем помочь человеку, да, этот тест мы также сегодня можем, от... он сегодня а, сделан так, что мы можем отправить на электронную почту, там, да, человек заполнил, там, на электронную почту отправили, мы посмотрели, там программы предлагаются, то есть, ну вот настолько такие разработки шикарные, просто шикарные, это инструменты невероятные, очень грамотно составленные, полезные. Я в восторге от четверговых онлайн-школ, э, которые проходят каждый четверг у нас. И какой-либо специалист на какую-то тему дает э, знание, понимание, да, то есть это человек не просто, то есть очень много врачей там дают э, темы важные. И самое главное, что это есть еще в архиве, и вы можете на любой э, вопрос найти ответ, да, услышать э, наших специалистов, и там просто потрясающая коллекция. Если вы хотите э, повысить уровня, уровень здоровья себя, своих близких, просто даже в четверг вы смотрите онлайн, да, и у вас постоянно идет формирование понимания продукта, что, как нужно, чтобы то или иное решить. Либо там профилактику привести, э, для человека да, профилактику провести, либо поднять уровень здоровья, да, решить какую-то ситуацию. Поэтому. А, замечательные инструменты но теперь мы делаем следующий момент а, знаете все начинается с мелочей сегодня шикарное дополнение сделал алексей зайцев потому что знаете я там эмоционально вам ручками помахала да а это человек практичного знаешь цену ступенька за ступенька да, и поэтому он на мелочах нам показал как иметь удовлетворение от достижения минимального от достижения минимального да когда вы получаете удовлетворение поэтому когда я однажды пришла э, в сетевой бизнес, и было не такое количество продукта, но, тем не менее, удивительно работает э, наше мышление, или, может, у меня только так. Да, я такой визуал, мне надо там увидеть, э, написать, тогда я запомню. И вот удивительно, что продукты, которые я вот на такой же школе написала, записала и еще проговорила, я их помнила и помню всю жизнь.